Итак, 11 ноября, сезон оказывается не закрыт. Пробурили новую скважину, капитанщина, дачный бытовик. Вот, вот так течет водичка, течет уже около часа, Дом не заканчивается. Не вот, все в общем-то хорошо. Скажите нам, как отработала бригада? Молодцы, сделали все хорошо, качественно, добросовестно. Вода вот идет чистая. По улице Хвойная, дом номер 41. Спасибо. большое спасибо за хорошую работу. И вам спасибо Благодарю. за теплые слова. Ну а мы сейчас посмотрим, что у нас место нашего бурения. Бурили в доме, вот в таком подвальчике. Вот наша скважина. Ну, в общем, все работает. Звоните, заказывайте, пробурим и вам.